В жопу интро, приступим. И всем привет, дорогие друзья! Сегодня продолжаем проходить данлайт, а именно режим Хелдрай. Или как он там? А, Hell Хелрай. Короче, хрен с ним с названием не, не особо важно нам. Но мы продолжаем, в общем, идем теперь мы, как я понимаю, за вторым ключом. Так, здесь у нас что-то отравлено. Здесь у нас пацаны, пацаны, в принципе, обычные. Пацаны, в принципе, не сильные. Что-то особое мне... Сука, лапу свои не распускай, да? Какой он на меня замахнулся. О! Двоих одним ударом, нормально так. С них, отда... С них иногда аптечка... Кстати, о! Когда я подбираю аптечку, мне сразу хилит. Так что нормально это у нас. Так, здесь у нас что-нибудь есть? Мы не задыхаемся? Нет, мы не задыхаемся. Так, вот он, ладно. Так, бегуны сейчас не посваливаются, а то это будет жопа. Если посваливаются... Так, что это было? Вот ты какой там, посмотри на него. Не, ну вы это видели? Охренела? Стопом. Чувствуешь воздух едва не искрится от злобы. Конечно чувствую, я чуть не охренел. Какой он звездкий, сука, как понос. Выскочил, блядь, еще кинул свою херню в меня. Не, ну разве так можно делать? Я бы твою душу. Так и обосраться можно, случайно. Так, ладно, пока мы просто открываем, пока мы спокойно идем. <звук> так, ладно, здесь оболванчики. Здесь просто много ботов. Так, ладно, здесь что там? Я не прочитал, сука так ладно, О, с одного удара, заявись так там бежал? нет, не бежал давайте с этими болванчиками сперва и да по... <соспит> ты! что ж ты делаешь ты! Е ей ей ей ей ей ей ей <соспит> так я понял а почему я упал? А почему я упал? Я не понял, вот это вот. А, ты что меня... Ты меня сбивать будешь? Заебись. Так, ладно. Так, мне нужен клинок, судя по всему. Еще хапнем зелье. Так, серию отдаем, отступаем Все, за зарезали Зашибись Так, этому бальвалочку, в принципе, один хэд И все, так, его обыщем Из него 85 выпало, так что нормально Так В принципе, он не помеха Его нужно быстро гостить и все Яма, я здесь уровень боя прокачиваю Так, ладно Заберем Куда пойдем? Давайте пойдемте типа, по комнатам пошарим все. А где у нас что по комнатам шарится? Подожди, я запись запустил? Да я запись запустил. А то это было бы неприятно, если бы я не запустил. Так, ладно, так. Елье выносливости. Так, положи. Положи обратно. Так. Клинки, они не так уж и важны для нас, в принципе-то. Так. ё есть пояснительная бригада? Может, тоже проходил? Люций, хорошо. Почему меня штормит, когда он говорит что-то? Меня в этой части напрягает то, что меня начало штормить. Знаете, мне это вот вообще не нравится. Так, ладно, пойдем, Тебе сразу дадим. Пиздюлей. Чтоб ты не мешался больше. А то они, как, как обычно, будут самые не вовремя, самый неподходящий момент Будут что делать правильно? Путаться под ногами Это нам нахрен не нужно Так, сундучок Зелье выносливости Так, а здесь можно отравиться? Типа, знаете, иногда же бывает такое в играх Когда перепьешь зелье, тебя начинает херачить Так Он подо мной, да? Но я не хочу прыгать, я сперва весь верх, верх обшманаю. а потом уже, так, все, в принципе, вверх и весь обшманал. а потом уже спокойно снизу зайду туда, так, все, ему, в принципе, один хэдшот. так, что это, понял, бегут козлы, козлы бегут, ай, а кто меня укусил? Ай-яй-яй, так нельзя. Пацаны, пацаны, в крысу нельзя, в крысу нехорошо. Уйди ты в жопу. Да как... Так, я понял, теперь ты каждый раз будешь с ними приходить, да? Ну, погнали, пацаны. Так, убегаем. Так, валим-валим-валим-валим-валим-валим-валим. У нас в деле выносливости кончилось. Все. Минус, в принципе. Какие они душные. Посмотри на них. Сука, еще не со всех выпадает-то. А что этот огонь загорелся? А вы что, издеваетесь? Да пошли вы нахрен, а? Еще и скелеты бегут. Так, теперь нам нужно бежать. А что их так много-то? Твою ж у меня еще и клинок сломался, да ё-моё! Ай-яй-яй, душа-душа-душа-душа-душа! Так, наверное, на склеках я зря топор трачу. И, в принципе, я думаю, можно вот этим вот, вот отлупить. Нормально я, в принципе, сношу их так. Там один где-то заблудился. Я надеюсь, не опять этот здоровый. Не скелет лох, в принципе. Все нормально. Мы, мы, мы, мы опять апнули силу. Так, что это у нас? Используйте оружие более эффективно, оружие без него боя. Сохраняет дольше прочность. Мощный удар так. Нет, нам нужно вот это вот. Чтоб оно просто было точнее. Камесь. Так, ладно, клинок я сломал, это херово. Меч разбойника разломали. 240, вот это вот нахрен нам не нужно. 200, так, 255. 5 монет. Давайте вот этот поставим. 353, в принципе. Ага, зловещий скипетр у этого сколько? 265. 907. Так, ладно, камешку пойдемте. Так, я думаю, нам, в принципе, нечего искать, да? Так, пока месяц деактивируем, так сказать. Все. Вот этот вот мы активируем. Ага. Так. Мне бы сейчас оружие хорошее, они а ваши. Бритвы всякие. Да, кисленная фляга, взрывающаяся фляга. Сука. О. Еле силы. Нормально. Конечно, мало толку, но все же ладно, пойдемте в дверь все-таки. Три сундука. Может здесь хоть оружие будет? Так, ладно Возьмем на всякий случай Пока мы с оружием беда Во, меч разбойника Ну а что ты не хочешь его открывать? Я не понял Так, где меч разбойника? О, какой у него урон 350, 350 Вместо вот этого давайте поставим А этот мы вот так разберем 258 тоже, в принципе 245 вообще не нужен Это Поставим просто напоследок ну-ка, головолом. Сколько у него урон? 440. 353, прочность. Давайте вместо вот этого, который 16, поставим. У него урон 440, даже будет поболя. Вот этот вот оставим. Пока мы сильных. <coughs> Зашибись, ладно. Идем дальше. Идем. Так, это овощи. Это овощи, это овощи. Все красиво дали. Красивый хэндшот всегда приветствуется. Все, собираем, облутываем их. Так, я отсюда хер знает каким уровнем силы выйду. Наверное, так. Я так понимаю, нам нужно типа открыть вот эту дверь. Там какой-то сундучок светится. Так, это что у нас? Это на той стороне. Это у нас что? Расчленитель Покамись возьмем Покамись у нас дефицит оружия Ну и что ты Будешь делать Может ты его откроешь все-таки Ну может ты Сделаешь одолжение и откроешь его Ну может и... Сука ладно Давайте я вас отпишу выносливости Пусто А почему он не хочет открываться? Твою душу, разрабы, пофиксите это Инвентарь заполнен пока месь Так, ладно, нам нужно пока месь, говно Разобрать 322 Вот это вот разобрать Так 322 У нас здесь что есть послабее? Нет, по себе ничего нету. Так, так. Вот это вот все-таки разберем. 322. Так, ладно, попробуем еще раз открыть этот ебаный сундук. Аллилуйя. Не гнили. Зашибись. 12 монет. О, все, я так понимаю, это последний этап. Так, бегуны. Ты какой? Посмотри на него. Сейчас я, я вот так сделаю этот. Все, что ли? Один гнилой мудозвон и все. А я думал, там. А, еще один гнилой мудозвон. В принципе, не так страшно. надо да выносливость отхилить. <Слышко> Ты, сука, я только выносливость отхилил. Мудозвон несчастный. Я только выносливость восстановил. Какую выносливость? Только хпшки восстановил, мутозвон обратно их снял. Вот мудак несчастный. Штоп его, блин. Нехороший, неуважаемый человек. Так, здесь у нас подъем наверх. Здесь у нас одна эта. Так, это вот так. Но ну, а дверь все еще закрыта. Так, давайте первый этаж полностью облутаем для красоты. Для красоты душевной. На первом этаже нам больше нечего лутать. Ну, пойдемте наверх. Ля, как Ляко, скелеты налетели, охренели. Кидаться вздумал в меня Вообще охренел В доску просто Так нам нужно полностью второй этаж Облутать Обрыскать Там у нас ничего нету Вот сундучок есть Зелье силы Зелье силы у нас хорошо то что у нас в достатке Сильным, так сказать, будем. Здесь у нас ничего нету. Блин, мне звуки так не нравятся. Фу. Ай. А что он стал? Еле в выносливости. Подожди, мне вот эти вот вообще нахрен не нужны. Где этот кислотная фляга? Все нормально. Так, пока мы возьмем оружие посильнее. Чтоб он сдох вот так. зачем-то, знаете, пригодится. Второй камень уже близко. Да подожди, я вот этого вот хочу вывести. А может, ты сдохнешь? Я так понимаю, он вообще плевать хотел, да? Так, зелье выносливости давайте. Зелье скорости. Вот зелье скорости поменяем. Ой, что это я сделал? А, ладно, зелье выносливости. А вот она, оглушающая фляга. А, все, понял. Так, ладно. Понял. Да кок кто кто? Угу. Что? Запарил уже он. То есть, подождите, зелье выносливости уносливости, оно нам дает защиту, да? Так, ладно. живем, пацаны. О, о, какую мощную! <плыв> <плыв> сука, не мешай, лутаться. <плыв> <плыв> так, давайте не посмотрим у нас что там. Вот это вот 440 разберем. 902, ты тоже разберем. зелье выносливости. Так, пока миссий. Сука, мешал мне лутаться, козел несчастный. 350, 907, 902. Ну-ка, проверим мало того твоего друга. В смысле? серьезно нахрен какая-то хрень медленная зловещий скипетр так ладно у этого словещего скипетра 440 урона этого 353 440 наверное, все-таки возьмем <coughs> на вот этот зловещий скипетр пусть лучше у нас новый будет свеженький так ладно что мы здесь можем найти так, портал открытый был. И слотная фляга. Я так понимаю, нам нужно сейчас наверх сходить. Хилочка. Да как ты козел это сделал? понял так этого что нужно сваливать Сейчас пусть все пацаны поднимутся Я с ними уже побазарю Ты хрена ли Рычись, шалень Тоже мне здесь нашелся, блин, олень Несчастный Зелье в оказывается, неплохая штука Так, мне нужна аптечка Течка, так. Сейчас мы делаем вот так. Подожди. И так зелья скорости у нас есть, у нас кислотная фляга есть только так. Взрывающая фляга. О. Ты еще и защищаешься. Так нечестно, братан. Блин. А ему похрен, да? А он прет как танк. <coughs> И что мне подскажешь что будет делать? Так, кислотная фляга есть. Сука, Я с тебя-то кислоту зачем кидаю Я не понимаю Хрена ты там рычишь Так, ладно, у нас что осталось Зелье силы Так, у нас что там за оружие Ладно Ну да, запрыгни Все Фу, блин Больше понтов от тебя, чем дело Так, ладно Соберем пока все. Так, дверь открыли Так Собрать что есть И еще собирать Здесь нечего я наверху. Сука. Опять я тебе буду. Так, уйди. У тебя руки нету. Уй, а умный. Ты тоже умный, да, я смотрю. Ух ты. Еще и огненный. Так, минус. так зловещая что-то там а, -а, а я понял что я открыл так минус два скелета Минус еще один. Так, пока вот, это вот не надо тратить, мне ну нравится. А вот этот вот зловещий свиток, он мне особо не нравится. Так, так ладно. Как назвать выпуск? Зелес? Скорость и у нас только есть. Так, зелье выносливости нужно взять. Все. Пока, Покамись. А, что, да? Зелье это выносливость и другое? В принципе, зелье неплохая вещь. Нормально. То, что нужно. Так, мне нужно хорошее оружие. Я чувствую, скоро будет босс. Пока мне ничего хорошего мне не дают. Ой, расчленитель. 385. Херня, херня, Дождь, херня. Тоже херня, херня. Так, этого мудака. А, ну в принципе, где 10. блин а вот это вот я не заметил так кстати навыки навыки навыки навыки это ч у нас ваше тело становится еще крепче вот это покупаем навык пока вот этого вот тоже нам так награда за следующий так угу. подожди а как я могу забрать вот хилдран допустим зашел а как я могу забрать-то? А вот хрен его знает как. Разрабы, видимо, не хотят, чтобы их сыпь. Второй ключ. че у нас Нилой клинок хорошо почти все Люция. так заберите второй ключ камень так мы случайно мы случаем сатану не освободим а то вот реально есть такое предчувствие так уже светильники душ, блин, пошли. Опа, на. Так, зелье выносливости хряпаем. И понеслась, дорогая. Минус. Не даем ему ак акклиматизироваться. Все, нормально. Все, хорошо, с двух ног залетели. Все отлично. Зелье силы, зелье выносливости. Расчленитель. Так, взрывающийся хватил. Это мы сделали отлично. Меч разбойника. Так, что там по характеристикам у меча разбойника? 495 довольно таки неплохо. 350, 353. Давайте вот это вот разберем. Расчленитель 385. Так что вот это тоже разберем. Зловещий эскипетр 437. Понял. Сундук в сундуке, пацаны, поняли, да? <св -сундук> Это гениально. <св -сундук> в большом сундуке прятать маленький сундук. Лучше не придумаешь. Не, ну вообще режим прикольный. Только что, -то, как по мне, он уже немножко затянулся. И уже афа туда пройти. Так. Раз, двух ног. Да нет, вроде бы один. Я и без, выносли... и без выносливости его смогу вынести. Так, сокровищницы лежат не только дракоценции. Найди меня. Нахрен ты мне нужен. Понятно. Понятно. Так, нам нужно зелье выносливости выпить. Так, ты у нас там фаерболтчик, да? Ух ты, там магма. Ну походу, реально в ад спускаемся. Пацаны, мы реально в ад идем. Тво... Твою душу. Ай, я запутался. Бьем зелье у нас еще оружие сломается, вообще зашибись будет так, мне нужно сменить оружие, нам меч разбойников ой, ты блин так пьем баночку так, пьем Все, минус так ладно пока мы живем <как> живем пока месть за вещи скипитар нормально пацан вообще нормально <как> так нам пока уже чё жалко жалко меч разбойника у него 600 было и Вот 2 440 Пока на вот этого, такой вот мяча, 495. Ладно, вот так сделаем. В любом случае, 907-400. Ну, давайте вот этот оставим. Так, я видел здесь сундук. Козел. Закрысить меня еще решил. Ладно, так, у него гнилой клинок какой он сам отмахнулся пипец такой умный так эта дверь у нас закрыта да и нам нужно на первый этаж так здесь у нас магма как подожди а вот она лестница зелье, зелье выносливости кислотная фляга так, у нас, что там у нас есть кислотная фляга зелье силы, взрывающаяся фляга, так, зелье выносливости а у нас есть зелье скорости ск... оглушающая фляга херня, короче, нету <кх> нету у нас больше легендарного ничего так вот он сейчас я к нему подхожу и опять да успею сука ты зачем помешал мне козел Пьем. и херачим, врач идем другую баночку суки ой что это было ага опять не опять основа а да а это сверху они были надо? Так, все нормально. Скелета сломали. Новый уровень в холдране у нас. Так, Хелдран. Ну и где? сколько ж лута с них Расчленитель. и весь лут из них хрень так легендарный вот этот вот можно взять кипетр так ладно пойдемте не будем тянуть нам надо нам надо нам нам нам нам нам нам нам нам нам нам нам нам нам нам надо наверх Ням-ням. Так, в принципе, давайте сразу... Ой, у меня есть зловещий скепт. Так, вот это нужно разобрать сразу, он нам нахрен не нужен. Тоже на зловещий скепетр, теперь у этого сломанный. Это вот так, зелье скорости. Оглушаю, зелье выносливости. О, зелье силы, так. Зелье выносливости, взрывающаяся фляга. Давайте вот этот вот меч. Сука, он тоже сломанный. Так, ладно, я расстроился. <кх -кх -кх -кх -кх но ну, пойдемте, пойдемте дальше. Так, а где наша награда, я не понял. Так, все, с этими не сложно было. Так, зелье, зелье, зелье, зелье сила нам нужно. Нам нужно зелье сила. Сундуки. так взрывающаяся фляга Нелог, так, и гнили так, таки таки таки таки таки таки таки таки таки здесь у нас ничего нет о третий ключ Ага, третий ключ. Так. Разместить три ключа. Ну давайте. Так, а почему он не разместился? Мне кажется, что пиздец будет. Пришло время главного испытания. Так, ну-ка, что по времени? Может, на следующий выпуск оставлю? Так, ладно. Так, ладно, 38 минут в этом выпуске пройдем. Там, да, подожди ты. Да я землю выпью. А вообще птишку. И ишь, что делают? Посмотри, да? Не дают. Не вдадут, не пернуть. Так, ладно, от надо. скелетона о а типа у меня дверь открылась сюда и отсюда не все повалили да? так навыки навыки навыки Это что такое так необходимо так нанесите урон этому а этому тому же врагу несколько раз последствия ударом усилит вас каждый так как помогает при сражении с громилами разрушителями другими во так, инвентарь, этот у нас еще 244, 385, сука, у нас все хуйня. Так, еще два муза Зелье выносливости. Сейчас нам все нужно. <клышленный> Блин, еще и громила пошел, да? И много снимают. Так, а что у нас здесь? А здесь просто открываешь порталы, все? По может зайти еще и полутаться, до да? Фиолетовые. Ну давай не делай мозги, пожалуйста, а? Ой. Так что у нас с головолом? у нас меч разбойника, так этот у нас сломается давайте головолом возьмем вместо вот этого испытания повезет так давай берем по кругу подумал докиша а у меня оружие сломалось понятно так давайте разберем Клинили разберем. Так. У нас что этот? Головолом. 138. Так. Блять, его тоже надо разобрать. этого за еще Кипера. Тоже разберем. Так, где сейчас сундуки должны быть? Надо резко лутать. Пусто твою душу. Зловещий скиптер. Кто? Зелено выносливости нет все-таки зелье выносливости нужно. Так, надо свалить, хилку взять. А, ну включили. Почему... Здесь олени, хотел сказать. Я. Да я что-то шел да, так вышлешь, так надо встать, так надо отойти, нужно убежать, так да, твою уж мать. Я ж просто убегал. Так, ладно, это было еле-еле, но мы думаю справились. Good, хорошо возвращайся в ад в смысле в ад Ты что охранел головолом сломался так он на так блять почему нет скоростного оружия зловещий скипетр М -м. Разобраться, чего с сокровищницей? Я надеюсь, что все. Потому что я что-то. Считаю... Пусто. Пусто. Бэтс. Чего? Бэммен нетсах. В смысле? А, типа меня выпускает. Посмотрите на него, какой он важный. Так, чего? Так. Найдите камеру. Какую камеру? Ууу! <свист> это было... А ч -ч -ч чего? Еще не все, типа, да? У меня уже уровень силы, блин, девятый. Так, это что у нас? Ну-ка. Так, чтобы... Так, ладно это у нас все еще... а подробно так давайте вот этот вот. все-таки покупаем навык найдите у ну, тебя и другое ли пробраться в но они были намного слабее тебя Выложи. так ладно звонок пожалуй этот закончен спасибо огромное за просмотр подписывайтесь пока